И всем добрый день, я рад приветствовать вас сегодня, 1 января. Сейчас мне вот тут подсказывают, что в интернете время не ограничено днем, но мне без разницы, для меня сейчас день. Вот. Сейчас 1 января, 10 утра, я не спал часов 30, бухал часов 15, и мы решили что-то изменить в нашей жизни и выпустить свой летсплей. Для начала мы выбрали игру Call of Duty э, 3, Call of Duty же 3, да? Yeah. Да, Call of Duty 3, Black Ops. Yeah. Нет, yeah. не Black Ops, просто Call of Duty 3. Вот. Э, хотелось бы представиться, мы башня архивариусов, вас приветствует архивариус Изя. Для начала хотелось бы заранее сказать, что я очень, очень, очень, <laughs> вот... Поэтому мы сразу же начнем играть в мультиплеер, вместо того, чтобы играть, как все нормальные люди, в сингл для того, чтобы научиться. Итак, мы начнем с доминации. Вот, что-то происходит, мы все ищем. Куча звезд, все русские. Это прекрасно. Честно, я не понимаю, что происходит. То ли это действует алкоголь. То ли отсутствие хоть каких-то знаний, хоть в чем-то, но я думаю будет весело. Вообще, мое личное мнение, что у любого русского человека э вместе с алкоголем вливается адреналин в кровь и, э я не знаю, эндорфин, у него начинает лучше работать мозг, смекалка, и я должен победить это обязательно. Честно, не знаю, какие условия победы. А, простите, Архивариус, какие условия победы? Башни а, да, прекрасные условия победы. Мне нужно замочить всех в сортире. Как-то все долго происходит, честно говоря, для меня. А еще жутко хочется пить, постоянно. Уже часов шесть как хочется пить. Уважаемый, вы не принесете мне попить? Не это... принесу. Не принесете. Хорошо, мы продолжаем без влаги. О, мне принесли виски, это прекрасно. Это прекрасно. Хотелось бы повторить, это прекрасно. Пришла водка. И вот меня радует тем, что пришла водка. Кстати, мы заказывали виски, почему пришла водка? Виска сильно дорого. Пришла водка! Расин водка! Во-первых, хотелось бы заранее спросить у моего коллеги, который гораздо лучше меня разбирается в этой игре, почему мы одни на сервере. Может это 1 января влияет серьезно на уровень игроков? Может попробуем заново? Find game, там не знаю. Стандарт. Стандарт. Team Deathmatch. Самое интересное, что я плохо себе представляю расшифровку слова let's play, но я абсолютно уверен, что мы справимся с этим. Основные мои задачи это попробовать узнать самому и каким-то образом подсказать вам, как лучше сыграть в эту удивительную игру. 1 января. 1 память. января, да, жутко пьяным. Самое интересное, что по-моему я в эту игру играл и даже достиг какого-то уровня, да? Но я Но я абсолютно не помню ее, так как из-за травм головы у меня проблемы с памятью. И белый шум. И белый шум, постоянный. Белый шум. Ну, что меня радует, это то, что мы уже загружаемся. Ращин водка! Простите, это один из наших коллег, которого мы никак не можем выгнать из башни архивариусов. Коллег. Коллег, да, один из наших коллег. Мне подсказали. А где выпить? Он потерял мозг. 31, 30, 31, 30, 31. 30, что 30, ты 30, делаешь, если не 30, 30, 30, Он 30, выучил 30, два 30, новых числа, 30, пожалуйста, 20, простите 6, 2, его. 12, 23, 30, 40, да, блядь, пиздец, как И мы, как обычно, выберем гренадера Вот, потому что мне кажется, что гренадер это как горлодера, а я его очень люблю. Ну, пока что мне все очень сильно нравится, Видите? графика неплохая, мне дали орла, я не знаю, что это значит. Дезит, <сих> Видать, я просто орел, а вот. вот, просто орел. Я так предполагаю, что оп, меня убивают, вон он гад, мы его убьем, я верю в себя, но ему помогли. А меня зарезали, интересно, как он на таком расстоянии зарезает? Он настоящий джигит, да, так хотелось мне сказать. Вот. Мы убили какого-то настоящего джикита, который почему-то режет всех с гранатометов. И мы убили еще Нет, не убили. Мы убили второго джигита, третий джигит убил нас. Но это не так плохо. С учетом того, что я только что научился играть. Меня радует. Кстати, я 41 уровня, что меня приятно радует. Так как, оказывается, я и правда играл в эту игру. Вот. А, это чужой аккаунт. Вот, мне тут пытаются объяснить что-то. Но я затыкаю их. Вот. И мы продолжаем убивать кого-то. Кстати, кто-нибудь может мне на курица... Кто-нибудь может мне адекватно объяснить, за кого я играю и почему я кого-то убиваю. Вообще-то я пацифист. Ты играешь за хороших и убиваешь плохих. А, я играю за хороших и убиваю плохих. Это прекрасно. Это прекрасно. Я всю жизнь мечтал убивать плохих. Почему-то убивать хороших меня не тянет. Вот я не люблю убивать там бабушек на остановках. Да вот. ладно, ты сегодня ночью во да. время Вот, его должен был зарезать. Я убил кого-то в спину из автомата. Присо. Вот. Ребята. Я просто трус, я не могу его зарезать, потому что боюсь колющих режущих предметов. Вот нас просто как лохов убил какой-то человек он реально наверное профессионал хотя навряд ли просто мы оба бухим да. честно признаться мне реально нравится этот геймплей просто у меня ощущение что я двигаюсь намного медленнее чем мои противники а мне тут подсказали на shift бегать но бегают только лохи да. и я иногда вот ближний бой на что есть? На Я убил кого-то, меня кто-то убил. Нет, война нет, жесткая нет, штука. Вот война жесткая штука. Как было сказано в Кориолане, война есть война. Но по-моему это не из Кориолана. Я могу все напутать и забыть. Да. Вообще у меня всегда в голове была одна простая мысль. Если я кого-то убиваю, значит так оно и надо. Ну, из хороших новостей я понял, что здесь можно бегать на Shift. Вот, это меня на самом деле радует. Вот Из Из плохих новостей Я стрелял в молоко и кого-то убил Меня это огорчает, так как я пацифист Но радует, так как мне дали 100 опыта Я просто люблю все, что 2-3 кратные числа обожаю Вот, Так что 100 для меня уже неплохо 500 просто супер 4 кратные, типа 1000, там 2000 Вообще вводят меня в экстаз. Пятикратные просто я орга... оргазмирую, да. От пятикратных чисел моих гонораров я вывожусь из запоя автоматически. Вот. Зимбабись. Вот. Вы, если вы услышите, что рядом со мной кто-то смеется, не бойтесь, это а, мои калеки. Причем именно так, это мои калеки. Вот. Что-то со мной происходило сейчас, я видел всех сверху, скорее всего я был богом, но мне не нравится этот режим игры, вот, все остальные слабые и беззащитные передо мной, а я хочу, чтобы шансы были равны. вот как сейчас, меня, меня кто-то убил, я даже не понял, кто это был, обожаю такие шансы, вот. Еще из радостных новостей. Я только что понял, что я могу пользоваться гранатами и что-то печатать. Причем печатать я могу вот... То ли я пытался написать слово «сраться», то ли «сраться» «да», то ли «да», «сраться». Вот. Да, граната, как обычно, на букву «г». Мне странно, почему на букву «г» что-то такое хорошее, как «граната». Мне не нужен вертолет, меня и так кто-нибудь убьет. Извините, пожалуйста, я, наверное, немножечко паникую от дикой сложности игры. Вот, это окажется свой. Вот смотрите, как и в любом настоящем арабском кафе лежат, это я не знаю, то ли рыба-меч, то ли ракетница. Четыре ядерные ракеты, как в любом арабском кафе. Мочите арабов, будьте толерантными. Вообще-то я очень толерантный, у меня есть много друзей не совсем русских, не русских совсем и так далее. То есть, ну, в разной степени не скажем так. Но тут срабатывает удивительная вещь, когда я смеюсь и пью, даже мои друзья становятся для меня смешными нерусскими. не русскими. Вот, за что они меня обычно ненавидят? Шайтаном он, я. Да, шайтаном она, вот я мне тут... Вверхи. Мне Понятно. тут Один шайтан подсказывает, Понятно. что он... Да? Понаоставались, да, тут. <смех> вот, вах. Мне опять дали орла. И все только за то, что я орел. А вот крысок я очень не люблю. Крыски это наше все, конечно. Я на складе работал, мы на крысок скидывали, списывали даже красную круг в стеклянных банках. Но таких крысок я не люблю Еще из радостных новостей Здесь по ходу дела достаточно легко с прокачкой В том плане, что По-моему не получаешь опыт За все действия, за убийства и так далее Это во-первых Во-вторых Опыта получается достаточно много И если быть трезвым хотя бы То можно неплохо настрелять за пару часов Судя по тому, что я 41 уровня, можно неплохо настрелять за пару часов. Потому что я не помню, как я это стрелял. Видательно стрелял быстро. Это катарюжой, который жив вот так. Ну да, вот это и попало. Блять, я опять что-то печатаю Ненавижу печатать Вообще да, да. последнее время печатать Это прям то, что я не люблю Вон Я убил кого-то, меня убил кто-то Все как на войне Война есть война Воюют генералы, умирают солдаты Мне кажется, что я лучший философ Нежели боец Вот. Еще у меня ощущение, что в этой абсолютно не русской игре очень много русских Потому что здесь воюет много людей, которых почему-то зовут Сват из Екатеринбурга Никогда не думал, что есть Сват в Екатеринбурге И еще одна радостная новость Дают бонус опыта, если вы выигрываете в матче ну, свое мнение об игре Я уже составил, она мне нравится Я могу убить каких-то людей С учетом того, что я не люблю людей В принципе, я Молодец В этом плане И мне дали даже новое оружие Что меня тоже радует Новое оружие у -у -у. Самое вот интересное Тот, кто сейчас это говорит У него просто тупо погоняло извращенец на самом деле э, это, это, это, это неправда, вас это правда, обманули Это правда, вот. он ко мне пристает Слушай, вот Зачем людям это знать, объясни мне пожалуйста Даже я не хочу Об этом знать, когда протрезвею Большое спасибо За то, что вы меня выслушали Мое мнение об игре, она достаточно Неплоха, единственное, что хочу вам Сказать, не играйте пьяными, это очень сложно И очень долго по-моему, этот летсплей Давайте, длился часа два. И никогда не пытайтесь сделать летсплей, когда в квартире более двух человек. Шесть и 6,8 это перебор, поверьте мне. А, большое спасибо за просмотры. Ставьте лайки, комментируйте вон там внизу. До свидания.